Здорово, Сегодня будет такой лайтовый ролик, где все будет в перемешку. РП, игра, какие-то разборки с администрацией, нарушения игроков и, может быть, какие-то рофловые для вас моменты. Я такие видосы по большей части монтирую для себя, потому что я, как и говорил ранее, от каждой разборки со школьниками, я морально падаю в своих же глазах еще сильнее. И чтобы этого не происходило, мне надо как-то разгружаться. Например, тот же самый монтаж, там, пусть даже 10 секунд вставка какая-то рофловая будет смонтирована, но при Прикол в том, что я сижу и, к примеру, монтирую полчаса, час, и у меня голова сразу высвобождается от всякого мусора. Ну, теперь можно переходить к ролику. Играл я на своем сервере Беброград. IP-группа будет в описании. Кстати, там еще можете найти мои соцсети, тиктоки, и ВК, группу ВК. Ну, вы поняли, в общем. Полистайте, посмотрите. Приятного просмотра. Чё, спер подарок, что ли? Ля, ля, ля, ля, ля, что он делает? Целится. Он целился только, что он хотел с пулемета наебашить их, и я так и не понял, зачем. Ну, сказали мусора, но по факту-то они тут и подписаны, как бы IQ мусор, Максим только ватник делюкс. Потому что мусоровоз, мусор Ну они в принципе здесь все начинаются от, от слова мусор их имена Я не понимаю смысла того, что Часть некоторых людей до сих пор на этом серваке Обижается на слово мусор У вас профа так называется, вы чё? Вон челик себе спиралевидную лестницу поставил Нормально, живет, Хорошо, отдыхает А, собственно, Нет, путин да, давай Путин делает? Не все это штукнуть. Держи какая... Ты же готов... Ты же готов... Ты же готов... Ты же готов... Ты же Кто мне? В пишет это, любитесь, дайте ролик записывай Стоять! Опа. Буду стрелять Я буду стрелять лицом к стене, останьте, лицом к стене, останьте быстро, лицом к стене, быстро! Все, он встал Подальше, правее, правее, правее. Короче, вы, наверное, привыкли, что у нас есть профессия похитителя. Вы можете рандомно шмякнуть чела по затылку и унести. Но теперь это делается путем заказа. А именно, вы берете профессию похитителя, потом вам через какое-то время приходит заказ, вы принимаете его, крадете чела, доставляете в точку и получаете деньги. Заказ на красную дрожь стафов. Еще, правее, еще правее. Блядь, это же! Сука, это тот самый бандит! Я ж не подберусь нормально. Жертва вон там. Если я сейчас попробую украсть во время рейда, а кстати, что я могу по оружию носить? Похититель мак 10 мп МП5, МП7, МП7А1, МП90, ТМП45, МП ПП, пистолеты, ножи. Баба, бой, спасибо. Жертва вон там, она до сих пор что ли, или ее бахнули, я не знаю, <сёк -пасы> или залагала <сёк -пасы> что-то. Эй, народ, привет. Пойдем, пойдем посмотрим. Кто он... Пошлите, поможем чуваку. Пойдем, пойдемте крышу. Здравствуйте. Ку А, вот она, жертва, мистер Фрог С вами можно? А вы что с нами хотите сделать? Делать с нами? Потусить Потусить Как думаете, можно? Это вообще кто? Нет, в принципе В принципе, это Ты можно а, ну супер. Мне главное просто из поля зрения и далеко не отпускать же, только вместе со мной, как я понял, еще не только он идет, а еще другие два челика. Ну, я надеюсь, они отвяжутся где-то по пути, отвалятся. Не, я их не ебанул. Вообще никак. Блять, он сейчас захилится, они все. Смотри, можешь выбрать профессию, если знаешь, как варить мед, то можешь взять варчик меда, либо взять миндоса. Я хотел бы доставкой заняться. Бля, это будет муторно, пацаны. Это будет муторно. Если они меня бахнут, они будут правы, я попытаюсь украсть их чело. И, и этого щища тоже. Мне этого дотстера украсть надо, блядь, куда вы мне добавляете? Мужики, сейчас я приду в бедный район. Сюда могут из-за одного мента прибежать. Кто со мной отвлекается? добавил тебя вообще А я пойду с тобой. Давай, пошли, пошли. Прок, заебись. Сейчас, подожди минуту. Блядь, там менты быстрее, давай, сука. Блядь, иди сюда. <связать> <связать> блядь. Жертва сюда, камон! Там мусора не Давай, иди сюда. Погнали, погнали. Быстро, быстро, быстро, быстро. Там, там. Давай, пойдем проверим. Да, да, да, да, да. Там сзади какой-то чел. Привет. Мы мусорок ищем, они на напаном. Они в отеле, пацаны. В отеле. Мусор. Блять! Смотри, по... ты мне снег сгодится. Вдых, блять, попеть. Я сейчас... пошли, я Блядь, я его и не догоняю. Эй, куда ты? Как мне его рубануть, я не знаю еще. Мне нужно момент подгадать. Я буду пять 500. пятьсот. Аок, прости. У меня не было другого выбора. Я втерся в банду. Все правильно, все по канону. Отель последний этаж. Я имею доступ к входной двери. Я предлагаю полностью. Я не могу. Я один не могу. Я предлагаю помощь, <связывающие> отель последний этаж Я имею доступ к входной двери Давайте иди. Будем иди, будем, Давайте на живца Я иди, приду, иди, иди, приду типа один, там камеры вас заметят Стойте на этаж ниже Работаем, работаем А, да, а, и вот. а, -а. ну ладно Ну вот. Да, права заходи, Заходите Чувака, опять ограбление хотите? знаете, я вспомнил, я брал. Сейчас, 911, начинайте. Ну мы как, не <смех> Да по любому, нахер он нас тогда купил! НИХУЯСЕ! Начина... НИХУЯСЕ! 911, начинайте, блядь. Он грабил меня! А! Другой человек. СТОЯ, СТОЯ, НЕ, не ДВИДИТСЯ! Музырское Зеленье 13, мы работаем! К стене оба встали! Оба к стене туда пошел я тебе говорю! Три! Два! Один! я вызвал тебя. Зимняя ресурсия, меня с этим И что сделаешь? Бери! Тупой, я сказал, бери. Бери, и ты глухой. Убеги это чувачо. Это так и... Убери, Уберись меня вот это... Что ты... Что э, ты... Убери эту бочку. Я не знаю. Коницу. Подвинь ее. Я в ней застрял. Да похер, убери ее. Mm -hmm. Убери ее нахер. Оружие, ярик, я, ты я, ты ярик, ярик, хочешь полетать, ярик, хочешь полетать, ярик, хочешь полетать. Он хочет, он хочет. Хочешь, да. Я хочу. Я нахер, Ты тупой, что ли? Его, вот это, да, да, я новенький, мужики, от покурить вышел на балкон. Он блядь, мины, мины Последняя. Хуя, а ты да! Уверен? Да! Я выживу, хуй, мне найдете! Где он? Я, блять выживу на вовык! Я албанец, мне похуй! А мне можно? Ну, да это? Блядь, это это гнида, иди нахуй сперма. отсюда, блядь. Я думал, кто эту хуйню делает, блядь. А кто это может же делать, блядь, кроме одного человека, нахуй. Блять. Да, да уйди, блядь, хватит часть. раз сам ты крыса ты этого ничего не видел понятно что не видел то что вы в подъезде устроили не Блять. Тут была стрельба, можете объяснить, что это было. Он угрожает. И к стене это можешь стрелять? стрелять пожалуйста Убил полицию. Сам И Вы потерял пчела бандита. А, а, по бандиту стрелял, который в него начал стрелять. А -а. Он стрельба, убийца. Да. Я никого не убивал. И угрожал мне оружием. А как он ему угрожал? Казал, если расскажу, то убьет. Только что вот. Сейчас. Так, вернись, пожалуйста. А, неплохо феррерпой нарушил. Я смотрю опять снова ко мне? О, Полиция вела его обыск, он убежал. Оружу в него, в него все, стреляли все. нижние подчеркивания. О, у тебя лагает микрофон, ты пропадаешь. Короче, я бегу, разбиваю, типа выстреливаю, бегу в окно. Типа выпадываю и типа в другое блять забираю. Блять, но я бежал типа спиной. Я сейчас чекну, дэм. Я сейчас чекну, кричали мне что то или нет. Но я бежал спиной, типа... Я видел. Если ли меня за... Есть ли, у нас кажется, икродно. Можно я тебе кричали дым? и стреляли. Есть, конечно. Я стоял во время обыска рядом с ними. Пусть он чекнет. Сначала покажи админу демку. Если он в этом не увидит ничего такого. Я на то разборке Дудоси чисто из-за того, что. Ну, от самого факта, что глава бандитов отъехал от гражданского, и все, не более. А так, по факту, он нарушил, у меня на демке это видно. Но чего его дальше гасить, я не понимаю. Он играет до сих пор. Ну, сперс хоть доказано. А, доказано даже, да? Даже так. Почитай, подправил там. Один, два. Нажми есть правила. Один, два. А, я знаю, я знаю. И удалось. ты прыгаешь в окно. Ну, блядь, вы, выглядело эпично, блядь, согласен. Эпично? Было бы эпично, если бы все потом там отыгралось бы нормально. Все, я. Что? Да, блядь, на ментал эпик. Блять, ну это как это фильмы эти. Индийские, сука. Ну он отыграл. До побега. Так что дай ему сниженное. А, нет теперь сниженное. Ну, пред... ну ладно. Ну чё поделать. Е -е -е -е. Часа наверное два тут. Спрыгнул с окна и вниз. А это запрещено. Это перерыв без игроков, без сила.